Целью данного раздела будет углубление в технические детали, и мы узнаем, как применять эффективные методы виртуальной и физической изоляции и компартментализации для эффективного смещения последствий атак. Вы изучите, как применять изоляцию и компартментализацию на всех распространенных платформах, а также, как данные методы применяются в других ориентированных на безопасность операционных системах. Изоляция и компартментализация — это одни из самых мощных средств защиты, доступных для вас. И если они применяются эффективно, то вы сможете справиться с большей частью угроз безопасности. Изоляция и компартментализация используются для реализации доменов безопасности, путем создания раздельных уровней юзабилити, безопасности и поддержки различных идентификационных данных или псевдонимов для приватности и анонимности. Если злоумышленник эксплуатирует уязвимость, то изоляция и компартментализация снижают воздействие на изолированный домен безопасности. И давайте я дам вам один простой, но очень показательный пример изоляции и компартментализации — используя виртуальную машину и гостевую систему для работы в интернете. Если гостевой браузер на виртуальной машине оказывается скомпрометирован, благодаря изоляции и компартментализации постовая система останется защищенной от компрометации, последствия снижены или, возможно, полностью погашены. При помощи изоляции и компартментализации вы контролируете атаку. В этом разделе мы изучим несколько лучших методов реализации доменов безопасности при помощи изоляции и компартментализации. И разные методы могут использоваться в комбинации, например, виртуальная машина с песочницей, зашифрованными разделами и так далее. Вам нужно определиться, какие виды доменов безопасности вам требуются. Выбор должен быть основан исходя из вашего персонального риска, последствий, модели угроз и злоумышленников. Вам следует изолировать и разделить ваши активы, вещи, о которых вы заботитесь, приложения, которые взаимодействуют с недоверенными источниками, типа интернета, ваш браузер и, например, почтовый клиент. Мы не будем знакомиться со всеми существующими методами изоляции и компартментализации, поскольку их очень много. но я я вас через самые лучшие, а также затрону более общие методы. Так, чтобы вы смогли спроектировать свои собственные методы изоляции и компартментализации при необходимости. Вы убедитесь, что многие средства, описанных в данном курсе, используют принципы изоляции и компартментализации. В разделе о доменах безопасности мы говорили о физической безопасности в контексте использования отдельного устройства типа защищенного лэптопа, защищенной флеш-карты или карты памяти SD. Сейчас мы немного углубимся в вопросы, касающиеся приватности, анонимности и физических доменов безопасности. И давайте начнем с устройств и серийных номеров аппаратного оборудования. Итак, в устройствах есть серийные номера оборудования, которые могут однозначно идентифицировать их, если железо не было куплено анонимно то по этим уникальным идентификаторам потенциально можно отследить вас при помощи денежного следа или других методов. И если вы хотите оставаться недоступным для идентификации и анонимными, то тогда вам нужна изоляция уникальных аппаратных идентификаторов, так чтобы они не могли быть получены злоумышленниками. Первый уникальный аппаратный идентификатор, о котором вам нужно быть в курсе, если вы еще этого не знаете, это MAC-адрес. Злоумышленник может получить ваш MAC-адрес из вашей сетевой карты. Он всегда представляет собой уникальный номер. Этот метод был использован АНБ для деанонимизации пользователей сети Tor при помощи эксплуата, для атаки на Firefox и Tor-браузер. И вот описание того, как это произошло, если вам интересно. MAC-адрес — это как IP-адрес, но он предназначен только для вашей локальной сети. Если злоумышленник получил доступ к вашей машине, он может увидеть ваш уникальный MAC-адрес. И если он знает ваш уникальный MAC-адрес, то потенциально может отследить вас по приобретению данного устройства. Если вы хотите узнать свой MAC-адрес Windows, вам достаточно набрать команду ipconfig /all. У меня много адаптеров здесь, потому что это виртуальная машина. Но давайте проскроллим вверх и посмотрим, сможем ли мы найти физические адреса. Мак-адреса. Вот один из них. Итак, это физический адрес данного сетевого адаптера. Уникальный физический адрес. У вас может быть всего одна сетевая карта, так что вы сможете увидеть только один физический адрес. Вот еще один mac адрес И еще один. Возможно, здесь у вас будет написано «Адаптер Ethernet» или «Адаптер беспроводной сети». И вы увидите здесь MAC-адрес. На MAC и Linux вы можете использовать команду ifconfig. Для ее запуска нам понадобится использовать sudo или root-права. И вот он, уникальный аппаратный MAC-адрес. Команда работает под Linux и Mac OS X. Его также можно увидеть при помощи утилиты IP. Видим его здесь. Утилита IP — это обновленная утилита ifconfig. А теперь просто указываем eth0, чтобы увидеть аппаратный адрес. Это то же самое, просто еще один способ найти аппаратный адрес. Первые три байта в MAC-адресе — это идентификатор производителя. Если у вас лэптоп от Apple, то это будет идентификатор Apple. Если у вас лэптоп от Lenovo, то это будет идентификатор Lenovo. Последние три байта в mac адресе это индивидуальное или уникальное значение для сети. Для сетевой карты, для адаптера Wi-Fi, для адаптера Ethernet. То есть три последних байта будут уникальными для вашего устройства. Если вам нужна приватность, анонимность, отсутствие возможности в вашей атрибуции, то вам нужно изменить ваш MAC-адрес. Он может быть потенциально раскрыт посредством вредоносных программ. И его можно увидеть в локальных сетях, а также в сетях Ethernet и Wi-Fi. Для изменения MAC-адреса под Windows можно использовать вот эту утилиту. Это довольно хороший инструмент, отлично работает, бесплатный. Под Linux есть утилита Mac Changer, доступна в Kali, но не будет доступна в Debian и других дистрибутивах из коробки. Вам нужно будет ее установить. И вы можете выбрать, изменять ли MAC-адрес автоматически каждый раз при подключении Ethernet кабеля или включении Wi-Fi. Я выберу нет. Вы можете выбрать да. И далее, нам нужно поменять MAC-адрес. Чтобы это сделать, нам нужно выполнить команду down, выключающий сетевой интерфейс. Сетевой интерфейс на этой машине это ETH0. Это выключить ETH0. Видим здесь только локальное закольцовывание, здесь больше нет eth0, Да что теперь мы можем изменить MAC адрес. Параметр "-r", значит рандомный, то есть эта команда меняет MAC адрес eth0 рандомно, и теперь эта утилита меняет MAC адрес на новый, видим его здесь. Как видно, интерфейс по-прежнему не появился, нам нужно выполнить команду up для его включения. И эта команда включает его. И давайте посмотрим, поднялся ли он. А вот и он, со своим новым аппаратным адресом. Это новый MAC-адрес. На MAC вы также можете изменить ваш MAC-адрес при помощи командной строки. Это будет выглядеть следующим образом. N0 — это имя интерфейса, каким бы оно ни было. И затем вы определяете на конце новый MAC-адрес. И Эта команда на macOS 10 изменит его. Здесь у меня Debian, так что я не буду запускать эту команду. Если в macOS вы не хотите делать это в командной строке, то вы можете скачать программу macddx. С ее помощью можно поменять MAC-адрес. Есть еще один инструмент под названием Wi-Fi Spoof, который позволит вам изменить MAC-адрес. Виртуальные машины скрывают ваш реальный MAC-адрес и также позволяют устанавливать MAC-адрес. Вот пример. Видим MAC-адрес и можем сгенерировать новый рандомный адрес. Это VirtualBox. Но если вы опасаетесь, что к вам двери могут постучаться, то нужно изменять виртуальный MAC-адрес в виртуальной машине регулярно. Вам не стоит использовать статический MAC-адрес, который привязывает вас к виртуальной машине, даже если это просто виртуальный MAC-адрес. Лучшим вариантом будет иметь анонимно приобретенное оборудование, типа лэптопов, сетевых карт, адаптеров Wi-Fi, аппаратных ключей, устройств, имеющих MAC-адреса. Вы можете приобрести целый набор дешевых сетевых адаптеров и использовать их в сочетании с MAC-черкл. Для минимизации рисков Это будет наилучшим способом снижения угрозы Связанной с MAC-адресами Анонимно приобретенное аппаратное оборудование Плюс MAC-ченджер Tales, Операционная система с упором на обеспечение безопасности Использует MAC-ченджеры по умолчанию Но убедитесь, что они не показывают реальный MAC-адрес сетевой карты вашего устройства Вы уже знаете, как это проверить Так что, когда вы не используете Tales, Проверьте свой MAC-адрес И затем, когда вы заходите под Tales, Выполните команду ifconfig или sudo ifconfig, и убедитесь, что MAC-адрес изменился. Есть и другие уникальные идентификаторы аппаратного оборудования, помимо MAC-адресов, о которых вам нужно знать и снижать риски, связанные с ними, если вам нужны анонимность и невозможность вашей атрибуции. И давайте начнем с процессоров. Почти все современные процессоры не имеют программно читаемых серийных номеров. Intel попытались добавлять их в середине 90-х, в Pentium 3, но по причине массового недовольства общественности они отказались от серийных номеров, что хорошо. Так что, по большей части, вы можете только идентифицировать специфицировать конкретную модель процессора. И на этом все, поскольку нет серийных номеров. Если вы хотите проверить свой процессор и увидеть, какого рода информацию из него можно достать, то под Windows можно использовать программу CPU-Z. Скачивается она с данного сайта. Она покажет вам, какая информация доступна о вашем процессоре. Но, как было сказано ранее, если у вас современный процессор, то ничего уникального там не должно быть. Под Linux есть очень похожая утилита для просмотра информации о процессоре. Она называется iNext. Скачать ее можно с этого сайта. Она выглядит также очень похожа на CPU-Z. На Mac, если вам нужно посмотреть информацию о процессоре, скачайте Mac CPU ID. В общем, это то, что касается процессоров. Что касается серийных номеров аппаратного оборудования, в случае с процессорами не должно быть ничего, о чем стоит волноваться. Переходим к материнским платам. Материнские платы довольно часто, но не всегда, содержат уникальные идентификаторы в системном управлении BIOS, памяти SM-BIOS, и основные оригинальные производители оборудования обычно совмещают эти серийные номера в SM-BIOS, что означает, что злоумышленники могут получить доступ к этим данным и отследить по ним путь до покупателя или вас. Под Windows вы можете посмотреть информацию об аппаратном оборудовании при помощи инструментария под управлением Windows. VMI — Предоносные программы, скорее всего, смогут сделать то же самое. В командной строке проверьте, имеет ли ваше устройство уникальный идентификатор. Вы можете запустить команду наподобие этой. Это покажет вам текущую версию BIOS и его серийный номер, если он есть. А эта программа покажет вам название материнской платы, номер и ее универсальный, уникальный идентификатор UUID. В данный момент я использую VMware, так что вы можете увидеть UUID для этой виртуальной машины. Эта утилита работает только под Windows. Есть еще один инструмент для определения информации о железе, который можно использовать под Linux, MacOS и Windows. Это DMID-код. На данном сайте версия для Windows, которую можно загрузить и установить. А это версия, которую можно скачать и установить на Linux и Mac. Под Linux вы можете довольно легко ее получить, скачав из репозитория, И если вы под Debian или Debian-подобной операционной системой, то при помощи утилиты apt Для установки dmi на macOS я рекомендую воспользоваться менеджером Brew, потому что это самый легкий способ установить ее и поддерживать в актуальном состоянии. Просто используйте данную команду. Brew install. Готово! D-ID-код установлен. И давайте я покажу вам, как использовать D-ID-код. Ключи и параметры одинаковые для Windows, Linux и Mac. Итак, мы видим, что команда не найдена. Что ж, причина в том, что у нас нет администраторских прав. Для ее запуска нам понадобятся права суперпользователя. Ключ-ти выдаст нам список всех вариантов, которые мы можем запустить. И давайте начнем с системы. Здесь мы видим UUID-системы. В качестве серийного номера здесь стоит 0. У вас также может быть 0, но не факт. Я под виртуальной машиной. Вы можете получить меньше информации при использовании виртуальной машины. Система. Далее смотрим Baseboard. Это то же самое, что и Motherboard, то есть материнская плата. Вы можете обнаружить там серийный номер. Также можем найти информацию о BIOS. Готово. В общем, используйте d код Проверяйте серийные номера оборудования на вашей машине. А теперь давайте разберемся с серийными номерами и уникальными идентификаторами жестких дисков. Они также могут существовать. Итак, для начала мы в Windows. Тут мы можем выполнить простую команду DIR. Видим здесь, что отобразился серийный номер жесткого диска. Также можете попробовать следующую команду. Получили множество информации о жестком диске. И если нужно выделить серийный номер, набираем соответствующую команду и получаем серийный номер. Опять же, я в виртуальной машине. Это уменьшает количество серийных номеров, которые она выводит. Но проверьте это и на вашей собственной системе. Это для Windows. Это то, как вы можете сделать это под Windows. Под Linux есть пара способов, чтобы это сделать. Но я обычно использую утилиту LSHW. Если она не установлена в вашей системе, то нужно это сделать. Поставили. Поднимаемся выше, видим серийный номер жесткого диска. Во всяком случае, серийный номер этого виртуального жесткого диска. Здесь не показан мой настоящий жесткий диск, потому что у меня настроена изоляция при помощи виртуальной машины. В общем, так это делается под Linux. Найдите серийный номер вашего жесткого диска. И далее. В macOS вы можете воспользоваться либо графическим интерфейсом, либо набрать данную команду. Готово. Видим несколько уникальных идентификаторов, томов. Здесь. Здесь. И серийный номер вот здесь. Я замазал этот номер, потому что это настоящий серийный номер жесткого диска на этой машине. И давайте рассмотрим эти уникальные идентификаторы оборудования в контексте операционных систем, которые вы используете. Любая операционная система, имеющая лицензию для использования на машине, должна идентифицировать эту машину уникальным образом. Это нужно для того, чтобы контролировать и отслеживать использование или нарушение правил использования ключа продукта. Это означает, что если вы используете Windows или macOS 10, то Microsoft и Apple знают о ваших уникальных идентификаторах аппаратного оборудования. И в частности тем, обычно идентификатор материнской платы определенным образом привязывается к лицензии так что если вы пользуетесь windows или MacOS 10 или другими операционными системами которые вы приобрели и пытаетесь соблюдать анонимность а идентификатор вашего оборудования скомпрометирован вас могут отследить по цепочке от устройства до продавца ваш враг может иметь достаточно власти чтобы получить информацию о вас у продавца и это касается не только операционных систем также приложения могут быть в курсе о ваш Серийных номерах железа, что вновь может привести к вашему обнаружению при раскрутке денежного следа. Кроме того, следует учитывать, что если вы используете операционные системы на Live CD, типа Tails, или может быть двойную загрузку на том же оборудовании, на котором вы используете Windows или OS 10, или любую другую платную операционную систему, то вы делитесь вашими идентификаторами оборудования с каждой из этих операционных систем. То есть вы не полностью уникальны, даже несмотря на двойную загрузку. Или использование живой операционной системы. Если Tales оказывается скомпрометирована, если двойная загрузка системы скомпрометирована, и идентификатор вашего аппаратного оборудования установлен, то опять же можно отследить связь между продавцом и вами. Ваш враг может отследить вас. В этом заключается проблема серийных номеров оборудования для приватности и анонимности. Так что, если мы заботимся об отсутствии возможности атрибуции и нашей анонимности, как нам уменьшить последствия проблемы, связанной с серийными номерами железа и утечками этих серийных номеров? Что ж, потенциально возможно поделать уникальные идентификаторы при помощи специализированных проприетарных инструментов, почти так же, как мы это делали с MAC-адресами. Вы можете найти утилиты для изменения некоторых из этих серийных номеров оборудования. У вас на экране старый пост о некоторых утилитах, при помощи которых вы можете поменять серийники вашего железа. Почитайте эту публикацию. Пара основных утилит — это Volume ID, как сказано в этом материале, который вы можете получить от Sys Internals. Эта утилита работает под Windows. Есть еще Chameleon. Chameleon может изменять жестко запрограммированные серийные номера жестких дисков и сетевых адаптеров Windows. Эти утилиты могут вам пригодиться. Следующий способ защиты — это иметь в использовании анонимно приобретенное устройство. Это снизит риск того, что злоумышленники смогут деанонимизировать вас, поскольку денежный след отсутствует. Другой сильный способ противодействия угрозам заключается в использовании виртуальных машин для изоляции и компартментализации. Виртуальные машины имеют разные идентификаторы физических машин. И нет отслеживаемой связи с уникальными идентификаторами оборудования, реальных физических машин. За исключением тех случаев, когда возможен прорыв на хостовую машину, что маловероятно. Проверьте, какие уникальные идентификаторы имеются в ваших виртуальных машинах и сравнить их с вашей хостовой операционной системой. Они должны различаться, чтобы при работе под виртуальной машиной вам не нужно было волноваться об этих серийных номерах оборудования. Движемся дальше от серийных номеров железа. Давайте теперь изучим некоторые другие способы изоляции и компартментализации, которые можно реализовать на физическом уровне. Вы можете использовать отдельный телефон или Бернер. О них мы поговорим позже. Вы можете хранить ваши файлы, имейлы и данные физически раздельно. Возможно, на внешнем USB-накопителе, на DVD или в облаке, за пределами сферы влияния злоумышленников. Правоохранительные органы сталкиваются с определенными проблемами в получении физического доступа к удаленному контенту, находящемуся вне их юрисдикции. Вы можете использовать аппаратные токены или USB-ключи, аппаратные криптографические модули и раздельное хранение ключей шифрования. NitroKey — это пример того, что вы можете использовать. YubiKey — это еще один образец. Мы поговорим подробнее об этих токенах позже. Вы можете хранить бэкапы офлайн для физической изоляции. Вы можете изолировать сеть, разделить доверенные и недоверенные устройства с применением локальных сетей, виртуальных локальных сетей, используя маршрутизаторы, сетевые коммутаторы и межсетевые экраны. Мы рассмотрим, как это делается в соответствующем разделе. Также можно использовать отдельное физическое местоположение для выполнения своих задач. Например, воспользоваться интернет-кафе для распределения точек входа. И мы поговорим на эти темы подробнее по мере прохождения курса. Изоляция и компартментализация могут распространяться на все физические средства для создания слоев защиты. Рассмотрите возможность применения физической изоляции для обеспечения вашей безопасности и убедитесь, что ваши физические устройства надежно отделены от уникальных идентифициров с той целью, чтобы вы могли оставаться анонимными и избегать собственной атрибуции.